Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 10 тарифный план, то есть 900% за 70 часов, и проинвестируете так же, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 180 тысяч, а каждую минуту мы будем получать по 42 рубля. А зарабатывать без вложений мы можем на счет реферальной программе. Реферальная программа разделена на 3 статуса, 7 уровней в глубину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 Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли. Здесь вы тоже можете рассчитать свою прибыль. Статистика компании InvestCoin. Участников на данный момент 4362 человека. Проинвестировано более 11 миллионов рублей. Выплачено более 2 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 40 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 60 тысяч. Друзья, заработала я в этом проекте уже почти 200 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль партнеров на данный момент у меня составляет более 4 тысяч рублей. На балансе у меня 114 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность.